Мы задержаны 31 января на мирной акции протеста просим помощи и внимание общественности на бесчеловечные условия в которых мы вынуждены находиться с момента задержания более, прошло более 40 часов и мы до сих пор э, подвергаемся пыткам фактически еще ни разу нас не кормили последние 9 часов мы находимся в автобусе где людей вынужда вынуждают находиться стоя мы лишены возможности двигаться у нас нет воды у нас нет нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли в изолятор для мигрантов в деревне Сахарова, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными. Мы требуем от СПЧ, ГУВД Москвы и Генеральной прокуратуры немедленно прекратить данные издевательства. Мы просим свободные СМИ распространить данное обращение. Время записи 6 утра 2 февраля. Спасибо.